Выхожу в подъезд. Здесь у нас все хорошо. Все чики-пуки. Тут у нас даже тут у нас даже полы помыты. Я не, они тебя не снимают. Проходи, живи. Выдохни, нормально все. И выхожу на улицу. Сегодня у нас какой день-то? Пятница. Полы уже помыты. Вообще на роботящие. Наши люди уже полы помыли. А я пошла на мусорку. Что у нас тут творится? Погода замечательная. Красота! Минус 5 легкий снег. Камеру рука моя не трясет. Мы слышим удары от этой штуки, которая вбивает в землю сваи на батальонной 7. И там строят три пятиэтажки. И эти звуки каждый день идут. Ну и вот таким образом я иду каждый день. Когда расцветет на мусорку, чтобы прибраться, потому что я уже не один раз показывала, как много там было всякой э, бывает всякой всякого мусора. То ли это собаки выбрасывают изнутри из мусорки, то ли это люди не доносят до мусорки, бросают рядом и все, а потом собаки начинают теребить. Ну вот я сегодня, ребята, подхожу к мусорке. Смотрите, что творится то О, Я в шоке. Вообще ни одного пакета нету. Вообще ничего вокруг не валяется. Это вот я вчера утром, сутки назад прибиралась. Ничего не валяется. Только вот две-три мусоринки. И за баками тоже ничего не валяется практически. А тут все внутри в баках. Я в шоке. У меня даже настроение поднялось. Правда. Я взяла на себя вот такую какую-то ответственность за мусорные баки. И вообще ничего не делал. Вот это молодцы. Вот это да. Вот это я в шоке. А там рябина. Гроздьями висит. Смотрите, какая красота. А мне вот эта новая камера. Подаренная... На день рождения мне, моими детьми. Вот она как приближается, смотрите. Вот это да, о как. И птички поют. И вот я снова приближаю. Вот она сколько приближается. Можно каждую, не трясись, рука. Рука трясется. Еще и не до конца. Вот так вот. Вот это да. Еще бы свет нам сделали на улице. Но со светом ситуация следующая. Кому интересно, могу сказать. Отнесла я заявление депутату ЗАГС собрания о том, что у нас на микрорайоне вообще нет никакого уличного освещения. Оказывается, это не только у нас проблема, а по всему городу. Значит, энергию из Пермэнерго закупает некий предприниматель из Перми. Он должен эту энергию поставлять на улице города и все оборудовать. Но что-то у него где-то завязано, застряло, он свои функции не выполняет. И мы поэтому сидим без света, не только мы, но и другие районы города. А вот в Кировском я была на днях вечером, вся улица горит центральная, все фонари горят, у них все нормально. Итак, всем, кто смотрел, ставьте лайки, дизлайки, спорьте между собой. Сейчас расскажу такой случай. Я, как обычно, забегаю на первый этаж с целью посмотреть, много ли там валяется бычков. Ну, какая же у меня функция такая, вот, знаете, грязоподбирательная. И ну, слышу, в тамбуре кто-то там ныкается. Хотел выйти, но услышал мой голос, а я иду, такая вслух разговариваю. Услышал кто-то мой голос. И, за... и, и боится выйти-то. Я такая подхожу. ну как кто-то мне кажется, выходи. Говорю, подлый трус, я на тебя хочу посмотреть. А он, от... а он дверь-то закрывает и прижимает. Думаю, что я сейчас сам-то на... на... нажимать на него буду. Да но мне больно. И, ну, парень какой-то. По голосу я узнала, кто это, но не буду говорить фамилию. Вот. А он оттуда кричит. Не надо меня снимать. Да я говорю, без камеры сегодня. Вот так вот. Но на самом деле мне понравилось то, что стало чище гораздо. Спасибо, друзья, кто меня понимает. Спасибо, соседи, любимые мои, хорошие. Что не кидаете в мусорку, рядом с мусоркой вот эти мешки. Целые сутки, это первый раз в жизни такое. Целые сутки прошли, а возле мусорки чисто. Такого не бывало. И даже вот вокруг дома, вот я иду сейчас. Ага, свет включили там. Там у них незатейливая курилка. Кстати, я ходила вчера в полицию с целью привлечения к нам Дорожно-патрульной службы полицейской, чтобы заходили в наш дом. Мне не отказали. Мне даже дали номер телефона сотового, по которому любой человек может позвонить и в любое время дня и ночи приедет патрульный сюда. И причем мгновенно отреагируют. Не надо... Это не тот звонок на 02, который традиционно раньше был. Что надо там писать заявление, подписывать, подставлять соседей. Это анонимный звонок. Ты говоришь, вот здесь происходит нарушение правопорядка, и они сразу приезжают. без Беспаливо так засек кого-нибудь. Так, а здесь вот валяется через какого-то этажа бутылка. Ну, две даже бутылки валяются. Может быть, это... Три медведя пили, где-то сверху, что ли, кинули. У нас не открывается. Вот, так что, ну, а, даже три, нифига себе. Вот что вот бросать бутылки-то? Ну, ладно, бедные люди, у них мало, мало у них серого вещества. Так что теперь с ним сделать? Вот, видишь, три бутылки. Надо с мешком пройтись. вот. Так что у нас на сегодняшний день, день матери благополучно. Кстати, да, вот кто-то же проехал туда до конца, прямо до подъезда. Те, кто э, беспокоится по поводу того, что трудно подниматься по ступенькам, так вы не поднимайтесь, ребята, по ступенькам. Вы просто вот сюда идите вдоль этой стены и все. Тут даже, видите, прокатана дорога-то. Правда вот этот чурбану хочется отсюда убрать нафиг, так он легкий, его ли убрать-то? Раз да и убрал. Вот этот чурбан, и все, можно ходить напрямую. Ваше красота. Сейчас я его на Камеру сейчас поставлю, вот так. Стой, камера. раз и Оба, Тихо. Оба. Вот и все. Потом вот закинем. Тут камешек еще. Ну, вот таким образом. Едем дальше. Видим мост. Вот. Так, камера моя новенькая.